Принц Гарри и его жена Меган Маркл стали героями нового шоу Netflix, которое заставило нас немного почувствовать себя неуверенно. Мы подумали, что может быть люди будут смотреть это, а не это, но оказалось, что многие люди его не смотрят. Он получил ужасные отзывы. Оказывается, большинство людей не хотят часами смотреть на двух самых привилегированных людей в мире, притворяющихся жертвами. И этого много в шоу. Вот принц Гарри, человек без работы, требующий извинения от своей семьи. Все, что с нами случилось, всегда должно было случиться с нами, потому что, если вы говорите правду власти, именно так они и реагируют. Мне пришлось смириться с тем фактом, что, вероятно, я никогда не получу подлинной ответственности или искренних извинений. Мы с женой двигались дальше. Мы сосредоточены на том, что будет дальше. Так что вы, возможно, думаете, подождите минутку. На Западе есть много людей, в том числе в Великобритании, может быть особенно, которые прямо сейчас становятся намного беднее. Некоторые люди замерзнут насмерть этой зимой, потому что цены на продовольствие очень высоки. Значит, это люди, которые в буквальном смысле являются членами королевской семьи, жалующимися на свою жизнь? Это немного тошнотворно, не так ли? Нет, потому что они действительно хорошие люди, и они это доказывают. В шоу Netflix в какой-то момент Меган Маркл сказала, что была очень близка со своей бабушкой. Она заботилась о своей бабушке до самой ее смерти. И именно поэтому она хороший человек. Посмотрите на это. И поэтому она предоставила Netflix фотографию на которой она утешает свою бабушку. А теперь скажите, как обычному человеку узнать, правда это или нет. Конечно, вы бы не знали, если бы не были родственником Меган Маркл. Саманта – это она. Это ее сестра. И, конечно же, в шоу Netflix Меган Маркл тоже набрасывается на свою сестру. Я даже не знаю этого человека, который утверждает, что он моя сестра. Кому верить? Мы подумали, что было бы интересно поговорить с сестрой Меган Маркл, Самантой Маркл. Саманта, большое вам спасибо, что пришли сегодня вечером. Так что же вы думаете о ее заявлении? Что она понятия не имеет, кто вы такой? Привет, Такер. Спасибо, что пригласили меня. Вау, просто это была просто серия лжи, и я не могу поверить, что мы, по сути, смотрели на пиар-машину фальшивых новостей стоимостью в 100 миллионов долларов. Это проекция во всей красе, и это почти комично. Боже, это просто неправда. И вся эта история с бабушкой, которая просто сделала это за нас. Я думаю, моя бабушка перевернулась бы в могиле, если бы увидела это и не позаботилась о ней. Она навестила ее. Она никогда не готовила с ней яблочное масло, потому что моя бабушка готовила яблочное масло, как в 1970-х годах, еще до рождения Мэг. Так что это было так притянуто за уши. Это похоже на трагикомедию, особенно печально для нашей семьи, для членов королевской семьи. И вот мы здесь. Она, похоже, действительно оставила за собой довольно разрушительный след. Но у нее также есть, как вы указали в своем первом предложении. Пиар-машина стоимостью 100 миллионов долларов на ее стороне, рассказывающая свою историю в мягком фокусе. Каково это столкнуться с этим? Это было на континууме. Я узнала от адвоката в Лондоне, что еще в 2018 году в средствах массовой информации существовала укоренившаяся повестка дня против меня. Так что на континуме была эта серия фальшивых новостей, и я не могла на это клюнуть, давайте посмотрим правде в глаза. Такие компании, как Sunshine Sex, которые являются электростанциями, действительно могущественны, как и печатное слово. Мы не знали, как с этим бороться, пока, как говорится, вода не достигнет своего собственного уровня. В конце концов, правда выплывет наружу, и когда это произойдет, и когда пыль осядет, я подумала, что правда должна что-то значить. Правда побеждает. Вот мы и здесь. Я думаю, что так оно и есть. Она смогла скрыть правду, это мое мнение, обвиняя любого, кто задает вопросы или критикует ее в расизме. Хорошо. Здравствуйте. Она уже называла вас расисткой, свою сестру? Нет, в было несколько странных пиар-историй, в которых намекалось на это, но это нереально. Мы были межрасовой семьей. И я думаю, вы знаете, если мы все оглянемся назад, когда они были потрясающей четверкой, когда они были, знаете ли, в обстановке реактивного самолета. Когда мы смотрели на эту невероятную мультикультурную свадьбу, а затем принц Чарльз заплатил и выбрал хор и епископа, я слышала. Так что там не было никакого расизма до того момента, пока их не начали критиковать за то, что они заключали голливудские сделки, работая с королевскими особами. Если вы работаете в Макдональдсе, то везде, где вы работаете, поведение запрещено. Существуют правила, существуют границы, и мне кажется, что они вошли в свое положение. Им было очень весело. Они любят награды и льготы, но когда пришло время быть подотчетными, ответственными и следовать правилам, кажется, что именно тогда все развалилось, и это жизнь. Поэтому я не верю в расизм. Расовую карточку – карточку жертвы. Кто-нибудь вызовите скорую помощь. Это не так. Это просто нереально. Кто-нибудь вызовите скорую помощь. Хорошо, я краду это. Последний вопрос. Не могли бы вы дать какой-нибудь совет ее родственникам? Она замужем за этой большой и легендарной семьей и, похоже, разрушила ее довольно сильно. Что бы вы им посоветовали? По моему честному мнению, я думаю, что апатия в подобной ситуации, когда вы имеете дело с кем-то, кому, похоже, не хватает сочувствия, раскаяния и стыда. Я думаю, что сочувствие может быть опасной вещью, как и апатия. Я думаю, что ему нужно действовать, конечно, быстро и жестко и установить границы, потому что они, похоже, не любят границ. И я думаю, что это создает опасный прецедент, если позволить этому продолжаться. Я думаю, что это действительно мудрый совет для любой семьи. Саманта Маркл, я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Такер.